Всем здравия тела и ясности ума. Обзор препарата Ка Ценла, производства компании Кхаулаур Laboratory. В качестве лечебного препарата применяется при таких заболеваниях, как потеря памяти, амнезия, деменция, болезнь Альцгеймера, ОНМК, что есть острое нарушение мозгового кровообращения, при артериальной гипертензии, неврозе, истерии, близорукости, глаукоме, системной склеродермии, при варикозном расширении вен. В качестве вспомогательного препарат экстракт Центеллы азиатской применяется при сахарном диабете, псориазе, экземе и герпесе, при нефролитиазе, уролитиазе, бронхиальной астме, туберкулезе, бронхите, дисплазии шейки матки, атеросклерозе и язве желудка. Стандартная дозировка препарата составляет по одной таблетке 2-3 раза в день после приема пищи. В качестве профилактического средства необходимо применять один раз в год курсом 30 дней, по одной таблетке 2 раза в день через 20 минут после еды. Профилактика полезна не только для людей преклонного возраста, но и для всех возрастов, образ жизни которых так или иначе связан с повышенными умственными нагрузками, а также людям, склонным к сосудистым заболеваниям. Противопоказания к применению препарата. Желательно не применять препарат в детском возрасте до 6 лет, а также в период беременности, лактации. И при индивидуальной непереносимости препарата. Необходимо отметить, что при существенном превышении дозировки может появиться кожный дерматит, а также повышенная зрительная светочувствительность и головные боли. Состав препарата. С давних времен растение Цинтелла азиатская или как ее еще называют готукола, тигровая трава, Щитолистник или трава памяти используется в аэровидической и народной медицине стран азиатского региона для лечения заболеваний человеческого тела. Растения в виде специи добавляются в блюдо национальной Юго-Восточной Азии не за его вкусовые качества, а с целью профилактики целого ряда заболеваний. Свежие листья щитолистника используются для приготовления специального напитка под названием тхандая, а также прикладывают их к свежим ранам. Вкус у гутоколы резкий, слегка сладковатый. Некоторые народности Камбоджи добавляют листья тигровой травы в салаты, а также с целью профилактики деятельности головного мозга, сосудистой системы и кожных покровов. Лечение в домашних условиях народными средствами с давних времен сложились в традиции использовать лечебные травы в национальной кулинарии. Это самый эффективный способ оставаться здоровым в течение всей жизни. Свежие листья центеллы для лица использовали женщины для сохранения молодости и свежести, а в настоящее время – Некоторые аюрведические производители изготавливают омолаживающие крема для лица, а также мази на основе центела азиатской, ее экстракта, который эффективно воздействует на послеоперационные коллоидные рубцы, стимулируя выработку коллагена, существенно ускоряя заживление ожогов, предотвращают воспалительные процессы. Цинтелла входит в международную фармакопию как лекарственное растение, и использование бутуколы в лечении тела народными средствами не ограничивается воздействием на проблемы кожных покровов человека. Растение считались не зря в народе называют травой памяти ибо длительное применение внутрь, перорально, экстракта растения оказывает эффективное воздействие на сосудистую систему жизнеобеспечения человеческого организма. Особенно эффективное применение готы -колы и генкобелобы в комплексной терапии потери памяти, а с добавлением северокорейского препарата Найсим Сахьянг для лечения болезни Альцгеймера деменции, слабоумия и амнезии. Свойство влиять на сосудистую систему травы Центелла Азиатская в аюрведической медицине используют для лечения варикозного расширения вен. Целевое воздействие экстракта именно на сосуды головного мозга в первую очередь обуславливает применение препарата для лечения заболеваний органов зрения, глаукомы и близорукости. При сахарном диабете применение Центеллы Азиатской как вспомогательного средства весьма эффективно для ускорения процесса заживления ран кожных покровов. Необходимо отметить, что при системной склеродермии Центелла Азиатская является необходимым компонентом терапевтического лечения. Клинические испытания и отзывы о центеле Азиатской группы пациентов, страдающих психическими состояниями, а конкретно депрессиями, приступами истерии и неврозами, выявили слабую терапевтическую активность центеллы Азиатской в этом направлении. Сегодня я рассказал вам о экстракте центеллы Азиатской в таблетированной форме выпуска. В флаконах по 60 таблеток, каждая из которых по 200 миллиграммов, произведенные в королевстве Таиланд, компанией Кхаулауэр Лаборатори. Купить оригинальный препарат от производителя вы можете у дистрибьютора компании. Asia Biofarm на сайте интернет-магазина asiabiofarm.com Доставка возможна во все страны мира. Засим, дорогие друзья, обзор я свой заканчиваю. До новых встреч. Пока.